Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Алексей Лужковой, я сооснователь платформы Хабер и сегодня хотел бы вам рассказать о тех нововведениях, которые ожидаются у нас в компании буквально в ближайшее время. Первое, что бы хотел сказать, это стратегическое изменение в модели обслуживания клиентов компании Хабер. Мы переходим на углубленную сервисную стратегию в связи с тем, что наши клиенты это B2B рынок в первую очередь и для реализации всех потенциальных возможностей бизнеса как поставщиков, так и наших маркетплейсов, мы понимаем четко, что нужно давать более углубленный сервис да, и больше работать непосредственно в поле с этим клиентом. А соответственно, Исходя из изменений стратегии, мы меняем стратегию модель монетизации нашей компании. Сейчас эта, стратегия, эта модель будет выглядеть таким образом. То есть это смешанная модель, которая включает в себя пакет за участие, за доступ к платформе, пакетные условия. Ну а плюс транзакционная модель, находящаяся в комиссии. Сразу хотелось бы сказать и разве, развеять небольшие мифы по поводу нашей комиссии. Те партнеры, которые уже давно с нами, понимают, что в среднем Хабер списывает с баланса продавца а в среднем 17-18% в каждой сделке. И хочу, чтобы все понимали, что эти деньги, это 90% этих средств идет на выплату комиссии маркетплейсу. То есть Хабер в комиссии поставщика занимает всего лишь около 3% комиссии. Соответственно, сервисная модель будет подразумевать под собой индивидуальный подход к предпринимателям, да, и все пакеты, которые мы вводим, они разрабатывались с учетом индивидуальных потребностей. То есть, да, с внедрением пакета вы сможете получить ровно тот сервис, за который заплатили. Это первое, да. Те компании, которые находятся на более высокой стадии развития, да, это более крупные компании, благодаря тем же пакетам и возможностям, заложенных в эти пакеты, смогут более глубоко и... и целостно реализовать свой потенциал, то есть вы сможете больше зарабатывать, больше получать заказов, получать больший охват э, дилеров и партнеров, да, благодаря тому, что мы внесли пакеты, об этом я расскажу чуть дальше. А, что бы еще хотелось бы подсветить, да, что, что вообще входит в наши пакеты, да, и почему об этом так много сейчас говорят. В наших пакетах появятся дополнительные возможности, в первую очередь пакеты подразумевают под собой наличие личного менеджера-консультанта. То есть в задачу этого менеджера будет входить целостное развитие компании и аккаунта на нашей платформе. То есть если же вы поставщик, то менеджер поможет вам составить индивидуальный план развития да, на определенные сроки, корректировать этот план в зависимости от выполнения задач, в зависимости от того, как вы получаете результаты на нашей платформе. Данный менеджер будет всегда доступен, будет выставлять в приоритетность ваши задачи и, в принципе, ну, помогать вам анализировать рынок в любых аспектах вашей деятельности на платформе. Также у нас предусмотрена ряд функций, они все расписаны в пакетах, можете тоже посмотреть. То, что касается технических возможностей и реализации. Опять-таки, для более крупных компаний мы сейчас уже заканчиваем техническую реализацию API. Для Marketplace API уже запущена. Для поставщиков, вот как раз сейчас идет у нас в работе, будет возможность синхронизации остатков цен из ваших учетных систем. Опять-таки, это будет заложено в одном из пакетов, который вы можете для себя выбрать, если это для вас нужно. Да. Дополнительно хотелось бы сказать, что пакеты также подразумевают собой рекламные возможности. То есть да, мы вводим некое выделение рамочное тех компаний, которые пришли на определенный пакет. То есть уже с внедрением э, данных условий, вы сможете выделиться на фоне остальных клиентов. Это тоже важно. Мы считаем, что подобный дополнительный сервис поможет вам полностью и целостно реализовать действительно тот потенциал, который вас заложен. Также в пакеты входят наличие и постоянное предоставление обновления аналитики, да, аналитики по рынку, аналитики по товарам, ценовой аналитики, да, которая вам поможет больше продавать, меньше получать отмен, отказов и так далее. Также хотелось бы анонсировать, что в рамках нашей сервисной стратегии также у нас появятся дополнительные услуги, которые можно будет приобретать, да, если вам это будет нужно. Ну, например, создание уникального контента или описания товаров, или создание ключевых слов для Prom.ua, либо ключевые слова для рекламы в AdWords. То есть Мы всецело стараемся помочь вам больше и получать больше от нашей платформы. Также при индивидуальном подходе в разработке данных пакетов мы учитывали многие аспекты. Мы учитывали зрелость компании, мы учитывали финансовые возможности данной компании и на данный момент нами разработано уникальное предложение, которое ну, доступно буквально каждому. То есть любой человек, который хочет выйти в IT бизнес, он должен понимать, что для этого, конечно же, нужно инвестировать некоторые средства. Наша платформа она дает очень большое количество возможностей для реализации. Так как только у нас на платформе вы можете встретить в одном едином окне лучшие маркетплейсы страны, такие как «Розетка», «Алло», «Каста», «Фотос» и так далее. И мы продолжаем работать в этом направлении. Соответственно, цена пакетов была продумана таким образом, что минимальный пакет поставщика будет стоить от 550 гривен в месяц и от 350 гривен для маркетплейса в месяц. Следующий вопрос, на который хотелось бы ответить, это наше техническое несовершенство. Вот как раз наша новая модель монетизации позволит нам сосредоточиться на нашем техническом развитии. Все технические несовершенства, которые сейчас присутствуют на платформе, это вопрос времени и это действительно детская болезнь любой развивающейся компании, так как мы не всегда успеваем за, своим, за своими темпами роста. В ближайшее время мы планируем полностью... Максимально решить все вопросы, которые возникают по технической стороне платформы. Именно этим мы сейчас занимаемся занимаемся этим каждый день. Отдельным моментом хотелось бы объяснить план перехода на нашу модель монетизации. По нашим планам с 15 ноября все без исключения пользователей будут приведены на соответствующие пакеты. До 15 ноября все работают в штатном режиме. Технически. Технические пакеты и возможности по данным пакетам будут возможны к реализации уже с 15 октября. То есть, с 15 октября мы запускаем в релизе эту новую техническую историю. Следовательно, все оплаты, которые будут сделаны до 15 октября этого года, все оплаты и деньги будут списываться с 15 октября. Единственное, что бы хотелось сказать, что сейчас история да, у нас акционная. До 25 октября у нас присутствует акция, по которой и поставщики, и маркетплейсы, уже активные на нашей платформе, смогут приобрести данные пакеты с хорошими скидками. Так что, пожалуйста, обращайтесь к своему менеджеру, либо пишите нам в саппорт. Мы сделаем все возможное для того, чтобы вы могли перейти на свой интересующий вас тарифный план с минимумом потери, максимумом результата. Коллеги, мы очень рады, что у нас есть возможность вести конструктивный диалог с каждым из вас. Поэтому по любым вопросам технического характера, перехода на пакеты, операционного характера, всегда пишите, обращайтесь к нам по всем нашим каналам. Пожалуйста, оставляйте отзывы в наших соцсетях, обращайтесь к своему личному менеджеру, пишите лично мне на Facebook. Всегда рад и всегда буду, всегда готов ответить на любое сообщение. Всем удачи, больших заработков и все будет хабер.